Андрей Радиограмма от штаба флота. Так. Свобода. Помощник, идем на перехват каравана. Курс Норд-Вест. пять лет плаваю и каждый раз как выхожу в море весело на душе и грустно просторы воздух соленый радуют моряской земле а вместе с тем вот тут щемит как-то щемит почему не знаю товарищ капитан притер. все это предрассудок конечно не случалось с нами ничего плохого и случиться не может этот швак? Откуда у вас такая уверенность? Я в поход всегда такую вещичку беру. Полная у меня от нее уверенность, что увидим мы с вами родную гавань и на этот раз. Талисман? Точно, товарищ капитан третьего ранга. Талисман. Натраил вчера до нестерпимого блеска. Алдуид Севашмина. Уговицы дороже бриллианта. Тушурки командира немецкой подводной лодки. Кто с пуговицей погибшего моряка море уходит, а вот шторм не берет, наряд не трогает, глубинные бомбы не задевает. Пусть! Возьмите, товарищ капитан третьего ранга, Пригодится? На брюки себе пришить. Дело, конечно, ваше. Можно и на брюки пришить. Оба полные, точно, товарищ капитан Крейсер. Пистика это и предрассудок. Ничего больше. веселый. Веселый, да не очень. Привыкайте, товарищ Сыровин. Боевая работа это вам не школа школу плаву. Погиб по своей Катя скучает. У вас Катя и Таня? У него боролся, товарищ Боцман. Боролся? Садитесь. А как она из себя? Да боится, отобью, прячет. Вернемся живыми, покажу. Да разве мертвые возвращаются, чудак-человек? Возвращается только живые. Верно, товарищ Боцман. Вот я смерти не боюсь. Боли боюсь. А смерти нет, не боюсь. Я, товарищ Боцман, нам раморную доску хочу. Куда, куда? А у нас в коле подводного плавания на мраморе с золотыми буквами фамилии тех, кто подвиг совершил. Или храбрый смерти погиб. Или землю нашу прославил. Так вот я, товарищ боцман, подвиг хочу совершить. Гордой. абюз не желаешь? Плюс желаю, но потом похвально. Одобряю. Продолжайте. Пусть тоже Катин вспоминаешь? Нет, не Катин. Нет, не, не надо. надо. А кого Лапшу. Лапшу вспоминает товарищ Боцман. Ящик не додали. Вернемся этому черту Баталеру, голову откручу. Нам необходим кратчайший путь. По данным штаба, караван здесь, а мы вот где мы сейчас. Нас разделяет минные поля Аланского архипелага. Перерезать курс каравана нужно вот где, но для этого надо обходить минное поле, а это шесть часов лишнего хода. Это значит упустить караван. Упустить? Нет. Зачем же мы будем его упускать? Где оно, это непроходимое минное поле? Легче жизнь прожить, чем это поле перейти. И, тем не менее, нам нужно его пройти. Мы его форсируем. Стоп, дизель! Перейти на электромоторы! Какие глубины под берегом? Точных промеров нет. От 3 до 5 метров примерно. Так. Давайте на место. Принять баланс. Есть, принять Скажите, что подали под сигар. Малый вперед. Есть, малый вперед. Курс 40. Куда мы? И на мину наскочим. Под берегом мин может не быть. Эта веха стоит в полутора кабельтовых от берега. Только по глубины хватило. Забыл. Стоять на месте. Малый назад. Есть малый назад. Крепко сели Продуть баланс. Есть, продуть баланс. Опа, полный назад. Помощник наверх! Нет наверх! Усилить наблюдение. Миньоры и штурманы в кают компанию. Отдайте вашей внучек. Нет у меня еще внучки. Не годится штурмом. Если прорваться через минное поле под водой, мы можем налететь на первую же попавшуюся мину. Правильно. Это мы всегда успеем. Тогда придется ждать ночи, затем идти в надводном положении. Некогда мне ждать ночи. Я предлагаю воспользоваться туманом и сейчас же прорвать минные поле в надводном положении. А По ту сторону заграждений мы рискуем нарваться на сторожевые суда. Ну что ж, и мы, не овечки, Важно проскочить эти чертовы загородки. А там наши торпедные залпы отобьют охоту гоняться за нами. Ух, чего вы товарищ. Какие глубины проливы, штурман? 60-70 метров. Решаю. Погружаемся на предельную глубину. Пойдем под минами. На брюхи поползем. Кожу сдерем, а пройдем. Корабль и наносит? Нет, что среднее между тральщиком и морским буксиром, вооруженный, идет прямо на нас. Сейчас топить будешь. в свой отсек. Корабль противника. Быть на то. Идет на минное поле. Интересно. Вредний вперед. Что делает? Прямо на мины? Прав руля. Влево. Больше лево. в руля. Отводить. Так держать. Есть так держать. И на заграждение прошли следом за Тинской лайбой. Командир решил корабль не топить. Ни к чему. вася нет для тебя больше Васи. Трусов товарищах не держу прошить пройти Не хочу я субу. А почему такой хмурый учибишь? У него ностальгия. Ностальгия полотыны. Тоска. Болезнь серьезная. Какой же способ лечения? Воздух. Покой. Дамы. Лопа шутите, Костоправ. А что сам минер, действительно? Дела у нас отменные. Полным ходом идем на место волнующей встречи. Недовольны, Чибисов? Считаете, зря упустили буксир? Устав запрещает обсуждать действия командиров товарищ капитан третьего раунда. Оставим на минуточку, Устав. Скажите, не стесняйтесь. Меня всегда учили так. Видишь противника... Уничтожай. А если это нецелесообразно, уничтожать противника всегда целесообразно. Не всегда. Вы не охотник? Нет. Видно. Опытный охотник, когда идет на крупного зверя, по перепелам не стреляет. Не понимаю налоги, товарищ командир. Да мы не рисковали ничем. Потопили бы корабль. 30 секунд. А на 29-й радист корабля сообщил бы свой штаб, что советская подводная лодка прорвалась через минное поле. Я полагаю, что мы будем помогать Красной Армии настоящим делом, а не тем же станет пустые буксирчики. Товарищ командир, на курсовом 25 градусов и мы Три транспорта, под конвоем миноносца и двух кокосников. прав руля, курс 30 градусов, на руке 30 градусов. Портетная атака! Приготовить левый зал. Первый и четвертый аппараты ТОВС. Есть первый и четвертый аппараты ТОВС. Ставить Противник изменил курс. Умные черти. Лев на борт. Ложиться на 315 градусов. Весь ложится на 315 градусов. Почему не стреляют? Позицию выбираем, чтобы в центр. Есть ТОПС. Есть аппараты ТОПС. Отставить ТОПС. На, в рулях. Погружаться на 25 метров. Есть погружаться на 25 метров. Ложиться на 345 градусов. Глубина 25 метров. 45 градусов мы идем прямо на противника. Так и надо. Акустика наблюдать и докладывать. Шум винтов усиливается. Транспорты идут прямо на нас. Расстояние 8 кабельтовых курсовой 42 левого борта. 4 капельного, курсовой, 15 левого борта. Аппараты ТОПС. Рассветные аппараты ТОПС. потонущий транспорт там не достану Аварийная тревога. Пробойная в шестом отсеке. Первый, второй. Аварийная тревога. Пробойная в шестом отсеке. Васлов, Свет, Булгаков, Клинья! Инженер-механик, аварийную партию в шестой отсек. Есть аварийную партию в шестой. Пустить помпы. Пустить помпы. Включить аккумуляторные фонари. Как в отсеке? В первом отсеке все в порядке. Как в отсеке? В пятом отсеке хорошо. Шестой отсек. Скорей! Скорей! Пропадает, парень! Доложить струбцину! Шестой отсек, Осипенко! Осипенко! Осипенко! Шестой отсек! В центральном! Есть в центральном! Осипенко, вы? Я! Забиваем плит! Вода продолжает поступать! Дальше гоняться бессмысленно. Придется поворачивать. Провозились с этой починкой. Какой груз упустили. Доносим командование операцию продолжаем. А корабли-то в порту. Да. Помешал, товарищ капитан Третьего Равка? Уходите. Сергей Константинович, хочу сказать. вышел, как говорят, неувязка. Ну, словом, сглупил я, о чем и докладываю. Да бросьте меня, садитесь. Признаться честно, доведитесь мне своим характером в такую перепалку попасть. Кормиль мы сейчас рыбу. Не хвалить, Чибисов. Дела у нас неважные. У нас классический маневр под тонущим транспортом. Шестнадцать тон одним ударом. А двадцать тысяча ушли в порт. Приказы мы не выполнили, товарищи Ибельс. А что если? Да нет. Опять скажете. Отчаянный. А может, и не скажу. Я хотел предложить. Что если взять-то? Мало волнуйтесь, товарищ капитан третьего ранга. Let's go. No. No. Ормовой залп! Лиф! И... Срочное погружение! Слева. Отводить. Глава руля. Так держать. ушли, Товарищ помощник, занесите в вахтенный журнал 205 торпедировано два транспорта противника, водоизмещением в 21 тысячу тонн. Есть? занести. Чем недоволен? Подумать только! 21 тысяча! Носить одно просить не смею фашистскому злодею, что целый мир сильнее, чем я устал смешить. дам Ветер Балтики седой, зорким глазом перескопа, Ищет лодка знак чужой. Мы дойдем до нашей цели от шуми гроза. И споют, как все мы жизнь любить умели, И смотреть всем смертям в глаза. Мы Тали горечь пепла, Скорь утрат сердца прожгла. В испытании воля крепла И на подвиги вела Русский гнев могучий страшен, боль пришла война, как познает ярость грозной мести нашей, И за все даст ответ сполна. Шатневские туманы, камни финских островов И одесские лиманы, славы русских моряков Тот, кто гибель презирает, всюду впереди Он девиз для жизни гордый выбирает до конца и все платишь. Сколько труда, риска. Все зря. Так все рассчитать. Здесь, можно сказать, в самую пасть. Только для того, чтобы утопить пустые коробки. Такие пустые коробки на улице не валяются. Как-никак. 21 тысяча тонн. Не стал бы я рисковать лодкой в жизни экипажа, если бы знал, что транспорт уже разгружены. Но мы этого не знали. Должны были догадаться, что они не станут пареновать войска, танки, боеприпасы. Что же делать в палат, а? а не поди. Содержимые этих посудин самым полным гонит на фронт. К линии фронта единственная железнодорожная ветка. Идет по громке пустинного берега, А на путок. На путок. Где-то я читал. Да, в морском сборнике. Действие подводной лодки. На морских коммуникациях противника, ее десантные возможности. Моя статья. Центральном. Минера и воспана ко мне. Так говоришь, от нафуток? Их снимите часового с той стороны. Без стрельбы. Есть. Здорово за дело. Здесь. Ну, ребята. Товарищ командир, патруль. Эйно! Hey, no. All right. Как было приказано? Без стрельбы. О, чистая работа, товарищ замполит. Ну как? Все в порядке. Пошли. Торопиться надо, товарищ. Торопиться и надо торопиться, боссман. Надо точно знать, что операция выполнена. Держи. Куда? Мое тело. Разрешить, товарищ из нам Ну? Круг столу товарищ командир. Поправочки поставил капитан третьего ранга пусть стоит Несите в журнал. Отправлен на дно неприятельскими наносит. Есть. Прикажете начать зарядку? Начать зарядку. Есть. Противника зашифровать и как можно быстрее передать штабу есть Сколько мы еще можем продержаться? Сколько будем дышать? До да... сутки, не больше. Только что же это за дыхание, товарищ капитан третьего ранга? Это постепенно помирает человек до полного затемнения мысли. Плевать! Плевать все хотел на смерть! Но задыхаться, как крыса, лучше торпеду в бок. Извините, конечно, товарищ капитан третьего ранга, но чем плавучим гробом на дне завалиться, эх, выйти бы еще разок на поверхность настоящего морского воздуха глотнуть, да ударить, чтоб чертям... Точно настало? Что же вы хотите, командиры? Драться, чтоб я у них полетели. А снарядов у нас хватит. Такой фельерверким закатим. Так-так. Идите отдыхать. Вот террас. Идите отдыхать. Есть идите отдыхать. Как ты думаешь? А чему нет помощи? Палат, дорогой. Ты знаешь, сколько дел у нашего флота. Надо ждать. Надо уметь ждать. Лети. Жди По местам стоять. Всплыть ее. Кислород! Ну, ребятки, латай на Пузырь в среднюю! Всплывай, боцман! Есть всплывать! Первого ранга, перископ